Диалога, руководители... Спасибо за возможность посетить Украину с первым таким зарубежным визитом в качестве председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. И я очень надеюсь, что этот визит будет продуктивным и эффективным, тем более, что на фоне такого очень активного политического диалога которые ведут руководители наших стран, даны хорошие импульсы развития сотрудничества во всех сферах, и экономической, и гуманитарной, и политической сфере. Ну и нам очень хотелось бы, чтобы и межпарламентское сотрудничество, и диалог помогал укреплению наших контактов, укреплению сотрудничества Даю, по всем направлениям. Мы решительно настроены на очень активную и эффективную работу.